Несколько слов о том, как мы приобретали недвижимость в Сочи. Ну, многие в нашей стране, из таких, как у нас, регионов или северных, хотят приобрести недвижимость поближе к морю. И мы тоже нам одобрили ипотеку, и мы полетели в Сочи. В Сочи недвижимости очень много, но еще больше тех, кто ее предлагает. И, конечно же, найти хорошего риэлтора, ну или тем более приобрести самому, Недвижимость – это практически нереально. Мы тоже сначала поискали и потратили много времени, но нам повезло. Мы встретились с Дмитрием Волковым и всей его профессиональной командой, с очень прекрасной девушкой Асей, очень хрупкой, но очень умной. И когда мы начали искать недвижимость, мы... Дима посвятил нам весь день, и мы весь день искали, и очень устали. И было, конечно, очень приятно, потому что никакой навязки не было своих объектов. Он просто понял по нам, что нам, наверное, что-то не подходит. И он сказал, что вы не расстраивайтесь, найдем то, что вы хотите, а не то, что я вам хочу продать. Это очень профессиональный человек, очень энергичный Дмитрий Волков, очень порядочный. И второй день, когда мы начали искать недвижимость, мы все-таки нашли то, что нам понравилось, то, что мы хотели но мы опять немножко нам не повезло в том плане, что продавец этой недвижимости сказал, что очень сжатые сроки на ее приобретение. Буквально там чуть больше недели нам дали. А мы заходили по ипотеке, и банк сказал сразу, что не меньше двух-трех недель эта сделка произойдет. Ну вот благодаря профессионализму и опытности, и, наверное, желанию помочь нам, Дмитрий сделал так, что буквально вчера, 30-го а мы объект этот смотрели вечером 24-го, мы совершили сделку. Поэтому, конечно, огромное спасибо, Дмитрий, вам, вашей команде. Мы очень рады, что мы приобрели эту недвижимость. И мы считаем, что нам очень повезло. И, кстати, Дмитрий, у вас сегодня день рождения. Мы тоже об этом помним. Видите, как хорошо? Вы на свой день рождения сделали подарок нам. Спасибо вам огромное. Здоровья тебе, Дмитрий! Здоровья твоим близким! Мы очень рады, что у нас появился такой человек, как ты, в нашей душе и в нашей телефонной книге. С днем рождения! Спасибо, Дим, за тебя. Спасибо. До встречи.